Привет, друзья в этом видео показываю вам новотель beach 5 звезд первая линия нам обей ребят подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе всей и полезной информации чтобы все ваши путешествия были только самыми положительными впечатлениями погнали так ну что заходим в отель первое что нас встречает холл отеля Слева у нас ресепшн, где туристы регистрируют свое проживание. Время заселения стандартно, европейское, 14.00, выселение 12.00. Справа, в принципе, кресло, стулья, диваны, столики, где можно присесть. В холле работает кондиционер. Здесь приятно, тем, комфортная температура. И в принципе никакой ароматизации воздуха я не чувствую но запах тут абсолютно нормальный. в общем пойдемте пройдемся по территории посмотрим территорию так ребята значит, смотрите вышел на террасу за холом отеля и тут у нас сразу видно в принципе практически всю территорию отеля справа у нас бассейн играет легкая софт музыка Ну, давайте пройдемся дальше через территорию посмотрим ее состояние что здесь есть посмотрим э, пляж смотрите какие интересные красивые ребят вообще такие огроменные Что это, кусты, деревья? В общем, ну все ухожено, ребят. Тут сразу с порога вот видно, что все гораздо лучше, чем на в отель Пальм, который на второй линии. Бассейн, ребят. Глубина сколько? Метр, метр, метр. Ну в этой части метр двадцать шезлонги деревянные с мягкими матрасами ну покрашенные белой краской и дальше мы идем в сторону пляжа ребят такая узенькая территория получается вот у нас променадная дорожка вот справа у нас такая кафешка вчера я здесь был вечером и тут очень очень громко не, не очень громко тут классно э, пели э, музыка ну в общем тут э, был певец какой-то на итальянском пел вообще классно все вот ну атмосферное местечко людей много было видно всем это все нравилось так и вот мы на пляже отеля на в отель beach же самое это пляж отеля на отель пальм песчаный пляж обычный типичный египетский песок перемешку с мелкой галькой шезлонги такие же самые как возле бассейна деревянные с мягкими матрасами и вот ребята наш песчаный песчаный ребята заход просто вот идеальный песчаный заход я смотрю вот свободно Туристы заходят по шее здесь, но внутри, ребята, там все-таки где-то, по-моему, все-таки есть коралловый риф. Может за буйками. Вот, туристы мне рассказывали, что скромный, примитивный, но он есть. Самое главное, вот наш песчано-галечный заход, где тут спокойно ходят босичком. Хотя, ребят, так как это Красное море, все мое, все равно моя рекомендация обувать специальную обувь. Вот он, песочек поближе вам показываю. И просто, ребят, потрясающие виды на залив Нама-Бей. Вот в той части, ребят, в конце пляжа, там находится самая такая активная инфраструктура. Э -э вечером там... Работает много кальянных кафешек, баров, ресторанов. В общем, там просто нереально э, круто и весело. Смотрите в другом видео, я делал обзор всего этого. Так, ребят, ну, я вам показал пляж. Мне он просто очень сильно нравится. Однозначно, это одно из лучших мест для отдыха с детками чтобы детки могли хорошо безопасно спокойно зайти в водичку и здесь поплавать в красном море для тех кто не умеет плавать это тоже однозначно один из лучших вариантов для тех кто собирается зимой на отдых шарм эль это тоже один из самых лучших вариантов в общем ребят тут наград очень много смотрите мой топ отелей в другом видео я там рассказываю какой отель какой категории относится, то есть для зимы для детей для для активного отдыха в общем это я все рассказываю в отдельном видео давайте вернемся все-таки к отелю новотель Бич 5 звезд значит вот мы возвращаемся уже ну территория она компактная очень компактная значит еще один важный момент ребят касательно номерного фонда значит часть номеров выходит с видимостью на проезжую часть может быть кому-то что-то не понравится но увы, так устроен отель на данный момент на октябрь 2019 года бич полностью в стопе все номера просто забиты и это только октябрь ребят зима просто будет вообще это отель переполнен вы сюда за два месяца не попадете поэтому если вы хотите зимой комфортно и хорошо отдохнуть бронировать это все нужно сейчас пока еще есть места в этом отеле в общем на этом все ребят номер я вам не показываю туристы которые у меня отдыхали вопросов у них по номеру не было вроде бы значит более-менее нормальный номерной фонд они ничего не доплачивали чтобы у вас ну чтобы был номер лучше вот ребят вот стоп смотрите вот наши номера которые выходят на проезжую часть вы увы ребят но с этим ничего не поделаешь они есть ну мне еще турист ни один не попал сюда ну так вот везло что туристы не попадали в эти номера но ребят как бы я не знаю если кто-то отдыхал и номер был видите как бы на проезжую часть вон балкон и вот с балкона вот то что они видят то, ну, может быть, не совсем комфортно там, ну, шумность и тому подобное. Но у меня еще туристы не попадали в этот номер, так что, если что, вы отдыхали здесь, напишите в комментариях, как оно отдыхается в этих номерах, которые выходят с видом на проезжую часть. ну и в целом, как бы, напишите по отелю, что вам нравится, что не нравится, когда вы здесь отдыхали зимой, летом, весной, как вам понравился отдых, не понравился, напишите ваш отзыв в комментариях под этим видео, что вам по питанию понравилось, либо не понравилось, обязательно напишите все это в комментариях, я почитаю. Если есть вопросы, ребят, пишите тоже в комментариях, задавайте. Я буду стараться вам дать ответ на ваши вопросы. В общем, подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик. Будут приходить уведомления о новых видео обзорах на моем канале. Смотрите мои видео. И тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями, ребят. Пока-пока!